Итак, добрый вечер, дорогие друзья, с вами сегодня Дмитрий. Мы продолжаем нашу работу по изучению категорического отказа живых мужчин и женщин. Значит, от э, услуг фирм, которые называют себя государствами. И сегодня мы продолжим и повторим. Сначала закрепим наш материал, и э, чтобы нам было ясно, о чем идет или пойдет речь в будущих сериях. Итак, живая женщина или живой мужчина, пишем все маленькими буквами имя, двоеточие фамилия это не физическое лицо. Это первое, то, что нам нужно понять. Этот обман развенчен Твоя воля абсолютно, и никто не может ее сломать. Средства массовой информации и все остальные будут действовать через убеждения, будут стараться тебя убедить, чтобы ты им поверил, чтобы ты пошел, сделал прививку. У тебя есть все права, кроме права. Ущемление прав других и нанесение им ущерба и бесчестия. Физическое лицо. Фамилия, запятая, имя, отчество. Это страховой полис в частном. Свидетельство о рождении. Юридическое лицо. Фамилия, имя, отчество. ФИО, да? Страховой полис в публичном. Создается через паспорт РФ. Фирма, которая называет себя государством. До тех пор, пока ты пользуешься пользуешься паспортом а не пользоваться паспортом вариантов других нет иначе ты не сможешь ничего делать в фиктивном публичном поле фирм который называется государством то есть там все застраховано застраховано чем через твое тело твоим телом все застраховано в публичном поле и через Регистрацию по месту жительства, ты согласился и подписал, да, что ты согласен оплачивать все расходы в кавычках, да, и все долги, и все штрафы, да, которые тебе предоставят как матерому пирату, вышедшему на берег. Ты принимаешь условия торговли, это то есть закон Российской Федерации. Если ты ссылаешься на Конституцию, то есть ты признаешь Конституцию, то есть они сами по себе ничего не признают. И у них обо всем, да, обо всем можно дискутировать. У них нет такого, что где-то вот там Конституция. Они всегда как пираты, которые действуют да, на какой-то какой территории, которую они хотят грабить. У них Для них законы не писаны, они всегда будут по-своему все делать. При, приобретаешь дееспособность, да, то есть да. дееспособность, дееспособность делать бизнес через юридическое лицо, опять фик, фик, фикцию, да, ты получаешь именно через, через паспорт и прописку. В свою очередь, эта фирма, которая называется государством, в департменте в США это такой финансовый департмент по лицензии именно согласие твоей подписи вот ты поставил подпись да они в бюджет своего округа там земли или города или области да, списывают в каждый месяц по 16 тысяч долларов 16 тысяч евро эта сумма так где-то колеблется плюс минус с того коллатерального счета который был открыт по свидетельству о рождении да, в этом финансовом департаменте. Департмент отвечает только за лицензию. То есть он не проверяет, она там добросовестная, там делают ли они все правильно или нет. Они получают документы, это все тайно происходит, они получают документы. По этим документам они отстегивают какие-то деньги. Да, и может быть раньше это была система совсем неплохая. Сама по себе эта система неплохая, доверительное управление. То есть мы получаем в системе доверительного управления все бесплатно, нам ничто, ничего не стоит, мы через свою подпись, подпись все покупаем или оплачиваем или это как рассматривается как оплата наша подпись, которую мы ставим, зашли в магазин, купили машину купили квартиру взяли кредит в банке и на этом все заканчивается, на самом деле да. но так как они хотят опустошить со временем наши коллатеральные счета полностью их обанкротить да? Коллатеральный счет – это счет, на который зачисляется после свидетельства рождения зачис, зачисляется все богатства а, того государства, в котором ты родился. Вот и все. А, так как эта сумма огромна, значит, в процентном отношении тех, всех жителей, которые находятся на, на этих территориях, сумма эта огромна, а, ее можно долго-долго грабить. И а, на самом деле то, что а, они воруют... А, это вот, вот, вот это самое главное, то, что они с коллатерального счета нашего, наших поколений, 7 поколений за зачисляли туда все, что люди нарабатывали, все это переводилось туда, на этот счет, а потом это начало грабиться. То есть для нашей нормальной жизни на этой территории, то есть в СССР это было еще возможно, это может быть и делалось так же, точно, точно так же. Просто это делалось тайно, да? чтобы никого не запугать, или никто не поверил, не сказал, что все сумасшедшие, которые этим занимаются, потому что нормальный человек, наверное, не способен этого придумать, да, или до этого догадаться, делать такие вещи. А с другой стороны, откуда было все бесплатно в СССР? И для, для этого, для самой системы, даже очень плохо, мы разрушаем систему, когда мы оплачиваем в ней наличными, когда мы оплачиваем не переводом каких-то банковских цифр со счета и так далее и тому подобное. То есть, эту систему мы разрушаем на самом деле, потому что это все то, что мы переводим, оно должно уходить в офшор. В системе доверительного управления и двойной бухгалтерии нет возможности... Приходится всегда, когда происходит оплата штрафа или какая-то оплата кредита или что-то, всегда куда-то эти, эти деньги списывать, в том плане, что они открывается еще дополнительный счет. На, на, на одного человека бывает до тысячи, до тысячи счетов открывается в течение жизни. Да. Еще подсчет, еще подсчет. И тот счет, который вы открыли в банке, тот счет, который вы открыли в банке, через этот счет проходят миллионы, миллионы, миллионы. Да. и это вы никогда не видите, потому что вы получаете только выписку из банка то, что в публичном поле происходит, то, что прислали кто-то вам на счет, кто-то что-то перевел и то, что вы с этого счета кому-то перевели. Все, а остальное, то есть так называемые счетовые э, листки, да, вы не получаете, вы их никогда не видели. В Германии был такой, такой, прошло случайно, абсолютно, когда женщина обанкротилась и обратилась к адвокату, который все это должен был делать. К нему попали вот эти листки, потом они попали к ней, она увидела, что через ее счет, который банкротный счет, да на нем ничего не было, прошло 100 миллионов. То есть было защитно 100 миллионов, и потом они прошли, ушли куда-то. То есть то, что эти перечисления какие-то там происходят, на, на, на чем эта банковская система вся, вся стоит, мы этого не видим. То есть это тайна скрыта от нас. Но мы поднимаем потихоньку завесу и сейчас будем разбираться, каким образом и куда, куда кого нам нужно знать, да, чтобы немножко понимать, что же это такое и с чем это едят. Но для этого мы обратимся Значит, к следующему пункту и посмотрим наши важные ссылки. Итак, я буду называть учреждение какое-то определенное и немножко о нем рассказывать. И будем смотреть, как оно выглядит в интернете, как эта ссылка называется. Она а ссылка у вас есть, вы можете это все скачать, под, под видео это все получите. Значит, финансовый депамерт в США, там где открыт коллатеральный счет на физическое лицо всех людей на всей планете не только в Америке, не только в России, то есть для всех, кто родился на этой планете, открыт коллатеральный счет. И там происходит управление этим коллатеральным счетом. Если мы посмотрим, значит, как это выглядит, Министерство финансов США называется Он находится в Вашингтоне. То есть здесь происходит управление всеми этими счетами, которые открываются на физическое лицо по свидетельству о рождении. Итак, Дальше у нас Международная организация труда, сокращенно ИЛО, www.ilo.org. Здесь получают договора на работу все президенты, получая эффективное юридическое лицо. Об этом, я не помню, же говорил или нет, эффективное юридическое лицо, это второе юридическое лицо, например, президенты, судьи там, и так далее и тому подобное. То есть они получают, судья Иванов, это не тот, что там э, Иванов Сергей Сергеевич по паспорту. Это уже второе юридическое лицо. И это второе юридическое лицо не, по, не подчиняется, то есть нельзя его поймать э, в системе доверительного управления в той юрисдикции там, Российской Федерации или фирмы, которая называется государством. То есть оно не, не, под, не подсудно. Иначе давно уже всех пересажали бы. Почему это происходит вот именно в эту организацию? Именно она, а кто там Стоит за этим в Найбрид, комитет 300, там Всемирный банк или что там еще. Кто там стоит, кто там им должности всем раздает. Значит, все президенты. И здесь мы посмотрим, как эта организация, как страница этой организации выглядит. Уже перевод на, на русский язык. Вот она. International Labour Organization. Да, тут, значит, вот через эту организацию все это происходит. Мы пройдемся совсем коротко, потому что хочется о многом рассказать, много интересного происходит. Всемирно почтовый союз, но мы уже знали всемирный почтовый союз, что он кроме всего делает, прочего, что он значит туда, туда входит в этот союз 192 страны и послать посылку из Китая в Германию стоит пару, пару центов, от 1 до 2 евро. Посылку до любых, любых килограммных размеров. На самом деле, да, это все право наклеивать, значит, развозить почту, никто не имеет, кроме этого Всемирного почтового союза, созданного для того, чтобы значит, в оккупированных территориях доставлять почту. То есть там машина с белым флагом, да, и вот она едет, ее никто не трогает, по ней никто не стреляет, каким-то образом надо это, это делать, да, и вот придумано было, а тогда, по-моему, один немец предложил этот вариант, и потом это все пошло, все страны были там СССР, теперь там стоит, по-моему, также Российская Федерация. Мы посмотрим, секундочку, я сейчас... Да, вот Российская Федерация, вот у нас uh, УПУ называется, Всемирный Почтовый Союз. Uh, и вот как членом на данный момент является Российская Федерация, вот под этим кодом, значит, страны. Мы сейчас посмотрим, просто я вспомнил, что есть Всемирная Международная Организация uh, ISO, так называемая ISO, вот ее здесь тоже можно найти, iso.org. И эта организация, она находится в Женеве, международная организация стандартизации. И вот эта организация тоже выдает коды стран. Вот вы можете поставить себе на, на паузу и посмотреть, что, что значит код стран и код СССР был совсем другой. Вот написано внизу, в part of, часть, часть значит, от СССР. Внизу тут стоит, да, 810, вот вы видите, что там за такое было. Вот это все внизу тут стоит. На СССР были совсем другие коды, это, это мы сейчас вот только вскользь абсолютно коснемся, что такое, такое тоже есть, и а, есть код СССР, и а, его нужно тоже восстановить будет. Потом, в этом потом разберемся, придет время. Итак, налоговая служба США, это как бы служба от департмента, если что-то происходит, IRS она называется. Значит, мы считаемся все, кто получил по коллатеральный счет, от, от, был открыт в финансовом департменте США, граждане США находимся вне США. Вот мы на самом деле, вот наше гражданство. Поэтому гражданство СССР, там гражданство Российской Федерации, это все... Все это то, что у нас забрали, да, а в конечном итоге это тоже да, гражданство юридического лица. У гражданства, у физического лица только есть вот это гражданство, и все, а юридическое лицо это фикция, это так, так, и так далее, и тому подобное. Значит, и так называется, так, и разработает от департамента в трежери, от вот финансовый департмент США, и в Вашингтоне может, может в течение одного часа перекрыть любые счета государстве, если происходит подозрение на и наложить штрафы и так далее, и тому подобное, имеет также военное крыло и, и так далее. То есть серьезная очень организация. И вот если мы говорим, что происходит торговля людьми, это мы можем доказать, когда мы сейчас начнем писать категорические отказы, потом у нас появится возможность, когда мы там сделаем определенные шаги жаловаться в этот департмент, просто жаловаться в этот департмент и говорить, что вот, что происходит именно торговля людьми, и вот на данный момент, вот на это, на это, на это нужно им, вот, этому уделить вне, внимание, да, мы будем присылать им документы там по, по, по электронной почте и так далее, и так подобное, там на формулярах определенных, это все можно делать, это делали люди, которые занимают, занимались и занимаются коммерцией, да, для того, чтобы проложить нам путь, скажем так, оживления и защиты своих прав, если нет именно тех, или мы поняли, что те организации, которые наши права защищают, то есть они, они абсолютно этим не занимаются, да, есть я все до лампочки. Вот и IRS, как это выглядит, вот эта страница IRS. Здесь э, все, конечно, для налогового обложения самих американцев и так далее, но а мы должны рассматриваться. Даже есть русский язык, тут можете посмотреть, просто казначейство США, это вот параллельно еще все это. И э, можете тут посмотреть, почитать, просто если вам интересно. Но э, информация, которая нужна нам, это она тайна, она не будет на этом сайте, не будет ее там. Так, Международная ассоциация судебной администрации. Так, и самое главное, что, что мы не сказали по почтовому союзу, Всемирным почтовому союзу, что они пишут военные законы, и по этим военным законам разрешается ведение военных действий в каком-то регионе или нет, разрешается ведение войны в этом регионе или нет. То есть они способствуют страховке, страховке этой войны, то есть все должно быть застраховано. Да, любая война должна быть застрахована, они это, это делают тайно, и если, если они это не делают, значит, там нельзя вести военные действия так далее. И вот если мы вспоминаем Бонд, мистер Бонд, как ваш фамилия? Бонд, Бонд, Бонд, именно вот это, у меня лицензия убивать. Он говорит, у меня лицензия убивать, то есть его страховка больше страховки того, человека значит если он его будет убивать то есть поэтому ему не страшно это делать у него лицензия на убийство и рассказывается часто приводится такой случай когда вот атомная бомба, бомба сброшенная на хиросиму и нагасаки атомные бомбы брошенность на хиросиму и нагасаки да Получилось так, что на эта бомба она была обклеена полностью почтовыми марками. То есть японцы могли отказаться от принятия этой посылки, но просто как не, не успели. Как бы страшно это ни звучит. Итак, следующее у нас было Международная ассоциация судебной администрации. Тут, конечно, все судьи получают свое второе эффективное юридическое лицо. И так далее. Туда мы будем жаловаться именно на суде адвокатов, да, если они ведут себя не э, бесчестно. Да, хотя мы им будем говорить, что мы живые мужчины и женщины. Да, будем это говорить через физлицо. Будем это делать от, от третьего лица, потому что мы не можем говорить «я» или «моё», если мы пишем от третьего лица в наших документах. И эта организация у нас будет... Где? Так. Так, это Почтовый союз у нас был, это ИЗА, значит, вот здесь это было, и АЦА, вот здесь администрацию, да, вы можете сразу переводить это на русский, читать на русском языке, очень много информации, конечно, это просто как перевод через Google можете делать, очень много интересной информации для вас будет. Ну и последняя организация, которая одна из важных, которую нам необходимо знать, по крайней мере, если мы будем этим заниматься сейчас категорическими отказами. Международная ассоциация, ассоциация адвокатов или частная гильдия британского реестра субъектов аккредитации, то есть вот это именно вот этот та, та, та, та, торговый суд, и там находятся все адвокаты и там находятся все судьи тоже и так далее, и так далее. там можно даже стать э, как бы начальным судьей, начальным адвокатом, то записаться, там по-моему около 300 э, фунтов стерлингов стоит это в год не так и много. И получить там номер, получить карточку, стать членом и так далее, там подобное. Если мы заходим на эту организацию, вспоминайте 12 презумпций суда, которые, которые, которые действуют всегда, если их не опровергать и так далее. Мы это проходили раньше. Если вот зайдем сюда и будем читать вот то, что тут, тут стоит. Передовая организация для международных практикующих юристов, ассоциации адвокатов и юридических обществ основанная в 1947 году, вскоре после создания Организации Объединенных Наций, да, какие, какие времена, всегда в 1947-1949 год, все создавалось после войны ну, на новом месте. Ибо была основана на убеждении, что организация, состоящая из мировых ассоциаций адвокатов, может способствовать глобальной стаб стабильности и миру посредством отправления правосудия. За, последние, за последующие 70 лет, с момента своего создания, организация превратилась из ассоциации, состоящей исключительно из, из ассоциаций адвокатов и юридических обществ в ассоциацию, в которую входят отдельные юристы-международники и целые юридические фирмы. В настоящее время членами являются более 80 тысяч индивидуальных юристов-международников из большинства ведущих мировых юридических фирм и около 190 ассоциаций адвокатов и юридических обществ из более чем 170 стран. Вы представляете, да, что-то происходит. Там все адвокаты находятся, там все судьи находятся, все-все-все там. И там будем жаловаться, там есть центр как бы этики, и именно туда мы будем жаловаться, если адвокат ведет себя бесчестно, если судья ведет себя бесчестно. То есть мы там будем капать ему на, на темечка. Именно там. То есть мы будем, не будем ему писать, мы не будем в э, э, юрисдикции Российской Федерации что-то там э, писать. Мы сразу будем, э, будем писать туда и жаловаться. Пишите на русском, пишите на английском, как вам хочется. Отправляйте письма туда как можно больше, Жалуйтесь на этих, если бездельников, которые тут ерундой занимаются. Итак, это все практические организации, да, мы их прошли, и теперь будем немножко вспомнить, как мы хотели отправлять наши категорические отказы. Немножко я расскажу о том, как это, как это делать лучше, и мы с вами договорились, что это будем делать мы частно. То есть мы выходим из публичного поля, выход из публичного поля, это значит заранее на конверте, который мы будем отправлять или подписывать, мы прямо будем печатать на конверт, наклейку, такой будем на бумажке распечатывать, заказное письмо с уведомлением, лично в руки, совершенно секретно, не для публичного общественного поля. Будем печатать и любое припровождение этого документа, которое находится внутри, это уже должно с самого начала быть понятно тем, кто этим занимается. Это обесчестие нас. То есть не мы со своей стороны чего-то делаем неправильно, в том, что они всегда нам ставят вину это. Да? И, во-первых, юридическое лицо фикция никогда не может ни в чем виновата. Она банкротна, она, она, она, она мираж, да? она не может ни в чем быть виновата. Поэтому мы, люди, тем более никому ничего не должны, ни в чем не, не, не, не виноваты. С самого начала. Никогда. Будем писать на конверте, это распечатывать, сверху увидите наш адрес, я еще раз скажу, что как пишется, человек, да, Дмитрий Сергеевич Иванов, с маленькой буквы, с отчеством или без отчества, это как вы хотите, значит, двоеточие, Дмитрий Иванов, за Иванова, Дмитрия, Иванова, запятая Дмитрия Сергеевича, вот то, что стоит у вас на, на, на свидетельство о рождении, именно так стоит тут, по строчкам, иногда снизу э, написано фамилия, запятая, Uh, имя, запятая, на, на второй строчке, под второй строчкой написано имя, запятая, отчество, да. можно и так это писать, но я считаю, так мы как в Германии пишем, тогда пишем фамилия, запятая, имя, тут еще отчество добавляется у нас, uh, CO, это значит временно находящийся или иногда находящийся, это улица uh, московская, просто NR, это мне спрашивают, такое NR, это, это просто... Ну, номер, номер, как написано, да. И если номер у вас стоит, вы ставите в квадратные скобки, индекс квадратные скобки, пишите вблизи, вблизи от, от Москвы или от города Москвы, или э, никогда не пишите. То есть вот э, физическое лицо, оно не проживает здесь, да, в Российской Федерации. В Российской Федерации проживает э, эффективное юридическое лицо, прописано, э, иванов э, да, получается, да, Иванов Дмитрий Сергеевич, все большими буквами, да. и вот номер пишется нормально, без скобок, значит, СО убирается, тут город Москва, а физическое лицо, оно вообще вне Российской Федерации, но ну, а тем более человек, всегда мужчина, будем говорить, живой мужчина и женщина, они экстерриториальны, Итак, мы пишем и оформляем это так, пишем всегда вне Российской Федерации, опять же адрес пишем так, мы никогда не признаем, не пишем господин, не судья такой-то, то есть мы не обращаемся к юридическому лицу, фиктивному юридическому лицу второму, мы всегда обращаемся к физическому лицу. То есть мы обращаемся к физическому лицу, которое находится в данный момент, там, да, вот мы в суде, там, или прокуратуре, или он судебный пристав, там, выполняющий функцию, выполняющий функцию, то есть ЦО, он там иногда бывает, да, он не живет там, он бывает. Субпрокуратура, судебный, судебный пристав, не знаю, как называется. И то же самое, там, судья, выполняющий функцию, то есть он, как только в тот момент, как он интерпретирует закон, любой закон по-своему, на свое усмотрение, он теряет страховку. Как бы если э, врач, который э, делает операцию, решил бы сделать это все по-своему, абсолютно, вот, все, все, конечно, ногами, да, и он теряет страховку, которая страхует все его ошибки, да. Если он все сделает правильно и какую-то ошибку совершил, там, да, тогда страховка за него вписывается, как бы. А тут тоже у всех страховки свои есть, да, и вот благодаря этим страховкам так как страховка намного выше, чем дело, которое разбирается, получается, они все ошибки застрахованы у них, поэтому они ничего не боятся, тем более они не боятся в системе юрисдикции Российской Федерации, ничего не боятся и так далее. Итак, здесь пишем ⁇ Не Российской Федерации ⁇ значит, и так далее. Сразу мы это заказным письмом отправляем. Это будет у нас в том случае, если нам пришел какой-то документ в почтовый ящик. И нам нужно от него, на него как-то отреагировать. Но чтобы не соглашаться с ним по умолчанию, если мы на него не отвечаем, да, мы сразу их бесчестим тем, что мы на него не отвечаем, но они исходят из того, значит, что письмо дошло до того, кому они его отправляли, до, до юрлица. Они пишут всегда юрлицу. Во-первых, не имеют права э, физическому лицу писать, и тем более не имеют права писать э, человеку. Живого мужчине или женщины, они не имеют права. Ни одна страховка это не переймет никогда, потому что там нет никаких страховок. Между живыми мужчинами и женщинами нет никаких страховок. Но страховка по профессии не действует между физлицами тоже. Мы пишем физлицу, и он если нам будет отвечать, то он тоже нам точно так же отвечать. Не для публично-общественного поля и так далее. Как только он на наше письмо, которое пришло тайно к нему, Частно, совершенно секретно, лично в руки, да, дает кому-то, публикует в интернете или отвечает на него э, простым письмом, как, как всегда, то он нас обесчестил. То есть мы тогда сразу от нашего категорического отказа можем переходить э, на, на последний. То есть у нас мы сделали четыре варианта, четыре отказа, четыре шага. Да, просто зачем нам выстреливать, как всю нашу амуницию, все наши патроны за один раз. Мы знаем, что они бестолковые, они понимают, они некомпетентны, они, но ну мы за это тоже не в ответе, что они некомпетентны, не собираемся их учить и тратить свое время, что учеба это очень дорого, дорогое дело, и если они хотят, они могут обратиться, перевести какую-то сумму, чтобы разобраться, тем, что, с что происходит, либо они даже стоят, спросить вышестоящих. Если им все равно, и они делают опять же, как, как и дальше, значит они просто получают постоянно какой-то отказ следующий следующий отказ до, до четвертого отказа мы сделали четыре таких как система обороны с, как называется это точно с глубинным глубинной защитой можно сказать да внутри внутри у нас постоянно окопа окопа окопа не просто мы можем переходить просто из одного окопа в другой и там у нас все уже готово, и в зале же еды, и там и патроны есть и все. Мы просто перебежали, если там не получается удержать оборону. Итак, почему сейчас обратимся к тому, как первый категорический отказ. Вы это все найдете, вы найдете все, все, все что о чем я говорю здесь. Вы найдете там вот эти все документы, можете скачать сразу внизу. Просто хотела сделать видео, потому что информация, которая, которая приходит и появляется и Переводится с немецкого языка, она громадная, просто в таком количестве, что ее никакими фильмами никогда даже не передать. На основании этой информации были сделаны эти категорические отказы, и как ими работать, вы сейчас увидите, если уже вы не, не начали ими работать. Итак, мы пишем посредине, ни справа, ни слева, подписываем посредине, то есть это нейтрально все, слева подписывает должник, Справа подписываем, если мы хотим, что с нашего коллатерального счета разрешаем кому-то взять какую-то сумму денег. Так, мы пишем так же, как и на конверте, заказное письмо лично в руки, наш адрес мы пишем от человека, человек пишет через физическое лицо, мы, мы общаемся в этой системе через физическое лицо, потому что... Они знают только две ипостаси. Физлицо, свидетельство о рождении и юрлицо. Больше не знают, они не видят, в системе не прописаны никакие варианты общения с живыми мужчинами и женщинами. Они частны, они тайны. То есть нас делали как бы тайным. Итак, первое, что мы пишем, подозрение в торговле людьми и людскими ресурсами, в преднамеренном обмане правых отношений. Если вы найдете какие-то ошибки, исправляйте, если вы найдете опечатки, исправляйте их, работайте над этим документом, он должен быть в синим. Выберите любой оттенок синего цвета, вы можете добавить его, ссылаясь на любые законы, только ссылаясь это, не принимайте законы. То есть цитируйте законы, ставьте это в квадратные скобки. Так мы, если мы пишем Российской Федерации или э, так далее э, РФ, мы ставим все в квадратные скобки. То есть мы ничего не перенимаем, мы не перенимаем их номер дела. Если номер дела вы хотите написать, то пишите номер дела опять же в квадратных скобках. То есть он как, -то, как бы здесь стоит, но его нельзя пришить и не делать такой вариант. Итак, категорический отказ первый, просто назвали как первый. Категорический отказ без унижения, оскорбления и без нарушения основополагающего юридического принципа равенства равноправе сторон equals of arms. То есть если это выходит из, как называется, морского права, да? когда нашивки, нашивки на рукавах и всегда нашивки на рукавах смотрят и ведут себя всегда на уровне, на уровне глаз, на уровне. Мы пишем, ни при каких обстоятельствах это не может быть расценено или столковано как обращение, да, и или как жалоба, да, и или как участие в процессе, и или как признание, и, или молчаливое согласие, и или как возражение, или как или подразумеваемое молчаливое согласие. То есть все варианты, которые они могут сразу э, подумать о нас, что мы, мы отвечаем, если мы отвечаем на, на их формулярах, вы никогда не, не подписываете их формуляр, отправляйте их просто назад. И оригинал документа, которого они вам прислали, вы прикладываете просто назад. Потому что, во-первых, это не для вас, это для юрлица. Мы теперь хотим выяснить ситуацию, что такое происходит, кто это, кто это и что, что это такое вообще. Итак, юридическое лицо, которому вы написали, тайна, созданная, без согласия на то, инвестора, кредитора, доверителя. То есть это мы являемся. То есть мы своим, без нашего согласия, они рассматривают нас так, что мы, система так построена, что мы своим телом страхуем, самое ценное в этом мире это тело, то есть человек, да, мы своим телом страхуем, никто не может дать оценить стоимость да, человека, Не может, никто не имеет права. Мы страхуем своим телом, доверительной системе фирм, которая называется государством, в публичном поле введение дееспособность свою, то есть свою дееспособность. Вот, поэтому мы спрашиваем их, мы являемся инвесторами, кредиторами и доверителями, доверителями, да, то есть доверительное управление. Чистая пустая облигация, вот они э, заставили нас, да, убедили нас в том, что нам это нужно, да, заставили нас там что-то подписать. Регистрация по месту жительства мы прошли, мы получили этот паспорт, без паспорта невозможно ничего. К сожалению, да, так построено все. При выдаче удостоверения личности и, или паспорта Российской Федерации с субсчетом, то есть там есть дополнительный счет, мы не знаем точно как это, как это делается, но все учреждения можно рассматривать как банки. Там какой-то есть еще счет или субсчет от Иванова Дмитрия Сергеевича, он пишется просто Иванов Дмитрий Сергеевич выдано Российской Федерации, фирма, которая называется государством Российской Федерации или РФ, это Russian Federation или э, Sirius, там я уже не знаю, что новое всплывает, совершая при этом преднамеренно обман в правовых отношениях и мошенничество, ложь, уловки, да, не умеет ни читать, э, юрлицо, юридическое лицо, фиктивное юридическое лицо, оно не умеет ни читать, ни писать побанкрочена, несостоятельно, недееспособна, и мертва с самого начала, то есть сама по себе. Да? Это нам просто они делают так, что они исключают нашу гражданскую смерть, выдавая нам паспорт, исключают нашу гражданскую смерть и делают нас дееспособными в этой системе. Юридическое лицо всегда и с самого начала ни в чем не виноваты, и находится в фиктивном поле, как мираж на горизонте, в пустыне и является выдуман, вы, выдуманной и как мертвый предмет не способна действовать, отвечая на ваше письмо. Но на самом деле. Да. Вы всегда обращаетесь к неодушевленным предметам и разговариваете с ними. Если это с вами случается часто, то тут лучше обратиться к лечащему врачу, а то возникает опасение за вашем душевное здоровье или за ваше душевное здоровье то да, можете тут исправить как он и всяком почте Итак, мы инвесторы кредиторы доверители мы всегда используем эти три термина либо один из них никого значит доверитель счета инвестор кредитор никогда сознательно не соглашался с тем что его или ее живое тело будет нести ответственность или страховать за государственные долги в таких случаях юридическое лицо Иванов Дмитрий Сергеевич, или большими буквами Иванов Дмитрий Сергеевич, не может быть привлечено к ответственности. Значит, в таких случаях юридическое лицо не может быть привлечено к ответственности. Ни договора, соглашение о, вза о взаимной выгоде, это всегда. Если в договоре э, одна сторона по каким-то причинам э, вдруг э, получает намного больше выгоды, чем другая сторона, и нет, в договоре не прописано как выйти из этого договора то то это не на самом деле нет а, не, а, не договора взаимной выгоде. Да. то есть получается они имеют все мы не имеем ничего и а, какой-то договор о каком договоре можете речь не руководство пользователя нет как пользоваться юрлицом вам машину вы получаете там должна лежать значит бардачки, а, Средства пользоваться автомобилем. К, любому, к, любому, к любой миниатюрной штучке значит, целые книги печатаются, как пользоваться, к телефону и так далее. И если, если в машине, в бардачке нет этой книжки, то, а вы пользуетесь машиной не, не так, значит, ответственность, ответственность за это несет тот, кто произвел эту машину. Вот также в этом случае они выдали нам паспорт, нам ничего не объяснили, ничего не дали, где могли что-то почитать, откопировали нашу подпись еще там на, на, на 10 или на 100 договоров, все это отослали в департмент в США, получили лицензию и так далее, и тому подобное. Об этом нам тоже ничего не сказали, и так они нам не дали ни руководства, пользователя на русском или английском языке для юридического лица, ему не предъявили, то есть ему от треть... а третьего лица говорим, да. С самого начала есть подозрения в торговле людьми, а для, а для этого преступления нет срока давности. Кредитор-инвестор-доверитель счета никогда не, получил, не получал инструкций посредством правовой защиты. Да? Инструкции о том, как подать возражение, инструкции по инвестициям. То есть мы делаем, инвестируем свое тело, в эту систему, а нам ничего не объясняют. Нас заставляет нас, самое интересное, очень дисциплинируют. Нас дисциплинирует, то есть приходит полиция, там морду набьет или что-то напугает всех, зашугает, это нас дисциплинирует, как маленьких детей, да, то что если мы не понимаем, не соглашаемся или начинаем много вопросов задавать и так далее и тому подобное, или начинаем искать выход из положения, из этой неправовой ситуации. Нет инструкций по инвестициям, инструкции по рискам и контрактам, то есть у нас этого ничего нет, у нас на руках этого нет, у нас нет договора, у нас ничего нет, то есть есть односторонний договор, с которым мы не можем никак выйти, то есть у нас нет альтернативы, если бы у нас была альтернатива, то есть была бы какая-нибудь какая фирма, они бы назвали себя государством, пошли туда, никаких проблем, права человека не нарушаются, все за тебя стоят гороет, ты там получаешь бесплатное медицинское обслуживание, ты живешь там и так далее, и там подумай, как в раю, да, как сыр масле купаешься. Почему бы нет? Есть такая то альтернатива, нет, начну, нам нужно создать эту альтернативу, создать для себя, для тех людей, которые хотят жить счастливо и не хотят, чтобы их обирали, уничтожали и кололи постоянно прививки. Итак, несоответствие или нарушение договора пользователям лица. Иванов Дмитрий Сергеевич, что они же там постоянно вменяют. Мы нарушили какой-то договор, мы нарушили какой-то пункт, мы нарушили то и это. Мы, мы постоянно нарушители. То есть мы вот эти вот пираты, хулиганы, да. И поэтому что, что с нас взять? настолько только надо дисциплинировать, посадить там в каталажку или в тюрьму и все. И, и опять же это частная фирма, они получают по лицензии, по-моему, около 350 евро, знает в Германии это, если вы сидите в тюрьме, эта фирма частная получает это рассматривается как, как, как отель, фирма рассматривается как отель. Вы приходите туда, тут туда же приглашают вас, присылают, при, присылают приглашение так, такого-то такого-то явитесь, значит в эту тюрьму и отсидите там за то, что вы не заплатили штраф. Значит, если вы не придете, то мы вас там притащим туда. И за... вы приходите туда, значит и предъявляете свой юрлицо свое, ага, они говорят, все отлично, садитесь тут, для вас все уже подготовили, и отсидите там 10 дней, и 10 дней они считают, тут даже могут по 10 евро скостить в день, а на самом деле, они вам делают такой подвох, и выдают вам, то ли, не знаю, то ли стаканы, то ли одеял там, или матрас, и за это вас просят расписаться, и вот эта подпись за одеяло, или матрас, или за кружку там, или за ложку, за вилку, вот этой подписью вы подписываетесь, что вы согласны тут провести время. Они за вас получают 350 евро в день. Да? Не знаю, в доллар сколько будет. Но считайте, 300 евро в долларах они получаются. Поэтому люди сидят за долги государства, сидят в Америке за долги государства перед Китаем и так далее. Тут же вся, вся, вся в Российской Федерации бедные люди сидят все. И только для того, чтобы от, еще больше заработать со счетов наших коллатеральных снять средства. Итак, несоответствие или нарушение договора пользователям лица Иванов Дмитрий Сергеевич, значит, если вы попали в тюрьму, не подписывайтесь нигде ни, ни под чем. И есть вариант, что вас на продержат две недели, три недели, и потом, так как вы не подписались, с вас какое, что вас держать, они все, все равно не могут получать с лицензии, с вашего по лицензии с вашего коллатерального счета средства, не, не может быть проверено доверительным управляющим, так как нет четких и подающихся проверки договоров или условий использования, касающихся использования предмета лицо. Предполагая существование какого-то ни было договора, в нем в любом случае должен быть пункт, когда договор может быть расторгнут. С момента, когда одна сторона не выполняет условия договора. То есть Российская Федерация никогда не выполняла условия своего договора. Она нас убеждала, что это все не так страшно. И это сойдет и так. Да, а, а с нашей стороны мы должны все стопроцентно выполнять. Итак, такие договора неправомочны. Договора не могут быть составлены только в пользу одной из сторон. Такие договора неправомочные, так как не имеют целью взаимовыгоду. Обязательно в любой договор имеет цель взаимовыгоду. Как там получится другой разговор? Но всегда есть пункт, как выйти из этого договора. Если его нет, и мы вообще не видели этот договор в глаза, вам предлагается в течение 72 часов предоставить документ, подписанный мокрыми чернилами, а за чернилами можно мокрыми чернилами, в котором... Ваш кредитор, инвестор, доверитель, это вот как физлицо, предоставил свое живое тело вашей компании в качестве товара для страхования публичных действий, то есть исключая гражданскую смерть. Поскольку с точки зрения доверительного управляющего халатность или грубая небрежность могут быть допущены только в том случае, если пользователь предмета лицо был заранее должным образом проинформирован о рисках в использовании тела человека в том что этого не произошло до сих пор то есть мы только говорим о том чего чего не было и что мы хотим увидеть от них да? мы отправляем лично в руки совершенно секретно синим цветом то что мы говорим с ним то что мы им приказываем красным цветом если идет оживление человека или э, человек говорит что он оживляется то зеленым цветом Итак. Кредитор, инвестор, доверитель, субсчета или процесса прямо указывает в том, потому что процесс, если судебный процесс имеется в виду, или какой-то процесс, это дело, заводится дело, открывается счет. То есть они, любая организация, это банк, любое учреждение, это банк, они, когда пишут номер дела, это номер счета. Вы рассматриваете номер дела, номер счета в банке. И этот, этот счет застрахован. Да? Иначе бы невозможно было вообще никакой коммуникации, если бы они не, не, не написали, не открыли счет у себя там в данной системе, значит, системе двойной бухгалтерии, то никакая коммуникация с вами была бы вообще невозможна. Ну плюс они нас тут еще разыгрывают, обыгрывают, обманывают и тому подобное с самого начала. Итак, процессы прямо указывают вам, что есть подтвержденные подозрения в мошенничестве с лицензией. В фидуциарном мошенничестве, мошенничестве с балансом под принуждением, вымогательством и дискриминацией. То есть мы понимаем, что они по лицензии и так получили за какой-то штраф, за какое-то судебное разбирательство, они отсылают туда документы, они подписаны. А нам они липу суют то есть они там получили деньги уже дебит кредит у них судебное избирательство уже все заплачено любые штрафы за судебный процессом все уже заплачено по нулям все по нулям в один день в тот же день в шесть часов в центральном банке там это mm. а, 6 часов происходит выравнивание всех счетов плюс-минус все выравнивалось а они вам Присылают липовые документы, через обман пытаются с вас еще какие-то суммы там получить, которые они ложат на свой счет, открывают на них подсчет, заявляют в налоговую США, что они нашли деньги на этом счету, через три года деньги те ложат на карман. Итак, чтобы заставить кредитора против его свободной воли подписываться за юридическое лицо, во-первых, за юридическое лицо подписывается теперь судья. Судья ответственный, он является... Мы как бы э, на этой фирме, которую на нас открыли, юридическое лицо, Иванов, э, э, как там мы назвали этого человека, это лицо, Иванов Дмитрий Сергеевич, это юридическое лицо, э, мы не имеем права подписываться. То есть мы как бы бедные родственники, нам сказали, ну ладно, ты можешь, что, так как вроде там на этой фирме отец был твоим, э, шеф был твоим отцом, да, но ты нам подписываешь, что ты никуда не суешься, су, и тем более политику этой фирмы, ты, ты не, не, не, не, не лезь туда, политику ты не можешь э, на этой фирме никакую, значит, решать какие-то вопросы политические. Поэтому э, они хотят, чтобы мы подписались, они, им нужна одна наша подпись или на каких-то формулярах какая-то подпись, и тем самым если мы э, принимаем их формуляры, либо начинаем Цитировать что-то из их письма, да, тоже мы этого не делаем, значит, мы уже заранее согласились, уже приняли их как высшую э, э, доверительную систему от управления, стоящей над нами. Итак, чтобы заставить кредитора против ее свободной воли подписываться за юридическое лицо и принимать, согла... принимать... соглашаться законами равно правилами торговли э, Российской Федерации, фирмы, которая называется государством, совершая при этом преступление. То есть они нас как бы подводят, подводят под, под, под преступление, а на самом деле это судья может только подписываться, имеет право. Он как бы, когда мы сошли с корабля на бал, да, сошли с корабля, мы подписали, что и теперь мы не капитаны. Капитан, на, капитан теперь у нас на судне, это, это главный пират, да, это, это судья совершая при этом преступление, создается впечатление, что в административных единицах разница между объектом, юрлицом и живой женщиной или мужчиной известна, но этот факт не принимается во внимание из-за экономических ограничений или соображений. Итак, кредитор счета, процедурный кредитор, доверитель, инвестор настоящим отзывает вам, вашему административному подразделению, учреждению в покрытии страхования оплате созданного вам счета, то есть номер дела, который они открыли на нас, акта для, или как называется, для этого счета и всех других существующих внутренних счетов и их субсчетов счетов с немедленным вступлением в силу этого отказа. То есть мы, на самом деле, тот счет, который они открыли для, для коммуникации с нами, мы говорим, что мы закрываем. Да? Мы говорим, мы закрываем этот счет. В этом контексте следует также изучить, почему предположение об ответственности страхования своим телом, уже сделанные доверительным управляющим, которые ранее были добровольно приняты, очевидно, не были урегулированы через залоговый счет, коллатеральный счет под управлением финансового департамента в Вашингтоне, то есть мы указываем, что там есть коллатеральный счет, открыто на физлицо, по свидетельству о рождении следовательно, существует вероятность того, что трастовая собственность кредитора, то есть это наша собственность, да, инвестора-доверителя, выгодоприобретателя. Может быть незаконно присвоено объектом административной единице Российской Федерации, что не может быть в интересах доверительного управляющего и доверительного собственника, управляемого Российской Федерацией. В. На самом деле мы, мы выяснили, что у всех стран, вот этих, которые называются государствами, есть владельцы. Представляете, владелец там, Российской Федерации или владелец ФРГ там, или так далее и тому подобное. В связи с этим доверительный управляющий обращается к вам, чтобы уточнить де-факто и до юра разъяснение о местонахождении трастовой собственности, куда были переведены деньги, которые раньше снимались там или сейчас хотят или снимаются, со значительной стоимостью, которая была передана доверительно Российской Федерации в управление трастом по лицензии финансового департамента в Вашингтоне. Итак, тут объяснения идут небольшие. Итак, мы пишем. Дмитрий распоряжается о том, чтобы все номера дела, акты производства, счета, субсчета были немедленно стерты и полностью удалены из-за подозрения в мошенничестве, белых пытках. Вот тут есть разъяснение белой э, пытки. Это пытки, издевательства, которые не видно потом на теле человека. То есть это психические какие-то вещи или там, когда э, ложат тряпку на лицо и поливают водой. Вот такие вот то, что э, нахождение в неудобной позе, инсценировка казни и так далее. Ну вот тут расписано немножко, чтобы не искали, что это значит, и так называется, белыми пытками, которые применялись в Гуантанамо, применялись эти пытки и так далее. Шантажи тех, кто находится под опекой управлением, То есть, они нас шантажируют и подставляют нас, подводят нас под, под уголовное преступление. Через обман, да, они как бы ничего не говорят, а получается так, что, в общем, любой дальнейший контакт без юридической формы договора или контракта для обязательства будет оцениваться как влияние на свидетелей, их запугивание, а также на как попытка подстрекательство к даче ложных показаний, а также другого уголовного преступления. Учетный или судебный кредитор, э, доверитель э, здесь тоже, когда открывается э, дело какое-то или приходит сюда, разбирательство э, приходит, э, то всегда там пишется физическое лицо, именно именно пишется, э, фамилия, запятая э, имя именно как физлицо в суде всегда или, может так сказать, что если отсюда приходят бумаги, они тоже могут приходить как бы, как бы на, на, под, под счет или суб, субсчет, да, Иванов Дмитрий Сергеевич может стоять там, да. Но может стоять а, а, Иванов D.S. Да? Или в документах где-то там говорится, и, и, и всегда используют такой вариант, то есть там внутри в документах всегда, если стоит, то а, разбор по... по по делу, разбор по делу это называется здесь как бы инзахан это как как вещь вещь просто переводится до да? вещь такая это физическое лицо Итак, это мы уже сказали это мы уже прочитали и так далее учетный судебный кредитор доверитель инвестор обязан доложить об этом преступлении преступлениях на международном уровне Итак, мы Обращаемся тогда. Мы знаем, как туда писать. Будем жаловаться. На судью мы жалуемся. Так, куда мы жалуемся? Международная ассоциация судебной администрации. Туда прямо мы пишем письмо и жалуемся на этого судью. Международная ассоциация адвокатов. Мы можем туда на адвокатов жаловаться. Да сразу, что он неэтично себя ведет. Просто он ведет себя неэтично в этом деле. Мы ему сказали, там написали, а он ведет себя неэтично. Занимается торговлей людьми и так далее, мошенничеством. Кредитор счета возвращает вам оригинал вашего письма, документа, обращения. Спасибо, что включили его в свою переписку или рассылку. Серьезный грамматический ошибок не обнаружено. Но сколько можно, это уже это, это смешно становится. Кроме того, кредитор... Доверитель инвестор подает заявление и поручает вам немедленно разобраться в следующем. Рассмотреть допустимости средства правовой защиты. То есть они должны объяснить вам, какие средства правовой защиты существуют, и разъяснить юридическую правовую ситуацию. То есть они должны вам все разложить по полочкам. Если этого нет, если нет средств защиты и нет какой-то конкретной юридической правовой ситуации, то это значит, что, что это такое вообще. Да? Итак, живой мужчина или живая женщина является экстерриториальными, то есть вне, находится вне всяких государств, короче, да, или территорий, и подчиняется только ападическому божественному закону. Но это можно найти в интернете вам. Итак. Является, значит, я буду просто говорить, инвестор. Да? Мы инвестируем свое тело да, в эту систему доверительного управления. Инвестор не является стороной, нарушающий или нарушивший договор, в обмен на вымысел должника. Да? Или кредитор, или инвестор, значит, не замышляет никаких злых уловок и злого умысла за этим не стоит. Воля изъявления или воля кредитора, подписывающего или подписывающего лица, можно часто описать, что ниже подписавшийся, я, значит, ниже подписавшийся ниже подписавшийся, является абсолютным, значит, воля является абсолютным, и ни при каких обстоятельствах не, должна быть, не должно быть нарушена. Воля не должна быть нарушена. Итак, имеет право на правовую определенность. Мы имеем право на правовую определенность. Без вины нет наказания. То есть, они должны доказать нашу вину. Невинный человек не должен быть осужден, тем более. да? Закон не должен вредить человеку. Да? Милосердие перед правосудием. Содержание этого категорического отказа не подлежит обсуждению или вольной интерпретации. объективизации человеческого тела – ставящего себя выше божественного закона это богохульство. Ну, то есть мы указываем на то, что это письмо еще дополнительно было составлено добросовестно в меру своих знаний, убеждений по совести. То есть, все, что они раньше говорили, что мы так верили, к примеру, как было это в Третьем рейхе мы так верили Гитлеру, и он нас так поразил, нас так убедил, что нас нельзя было судить, и нас нельзя судить. После войны они так все вылезли, из петли вылезли. Все судьи, которые работали в третьем рейхе и выносили смертные приговоры из петли, да, что они так верили этому всему, что их нельзя за это судить. Также мы тоже говорим, мы, мы, у нас нет злого умысла и так далее, и так далее, что в меру своих знаний убеждений по совести составлена и, и так далее. Ну и указываем, что такое гражданская смерть и что такое свечение гражданской смерти. Пишем «де Юра и так далее. Все права принадлежат владельцам и так далее. И, так далее. и подписываем, конечно, Иванов Митиси сигреевич Сейчас где-то была подпись, чтобы сразу видели на фи фильме. Вот я нашел, как-то подписывается физическое лицо. Значит, мы пишем синим, э -э, синими чернилами. Чернила, которые не стираются водой лучше всего. Пишем Иванов, запятая, Дмитрий Сергеевич, ставим красным отпечаток пальца, пишем посередине, ставим эту подпись и отсылаем все заказным письмом в конверте. Можем приложить, конечно, еще 12 презумпций суда, если это какое-то судебное разбирательство и так далее, чтобы они а, а, могли немножко почитать. Много не пишите, не, не прикладывайте. И самое главное, их документ нужно опять же назад приложить им, отослать назад, чтобы они а, сами, а, что мы не принимаем его грубо говоря. Да? Мы отказываемся категорически и нельзя это интерпретировать. Итак, как действовать? Почему? Значит, мы сделали 4, как я уже сказал, это 4 уровня э, защиты. Они опять его напишут, вы возьмете второй уровень защиты и так далее, и так далее, вплоть до того, четвертого уровня, когда вы скажете, что мы, конечно, мы получили э, ваше письмо, но к сожалению, ваша страховка э, никак она не катит, в общем, она совсем слабенькая, и тут у вас, скорее всего, вообще никакой страховки нет, как вы хотите с нами разбираться в чем-то. И так далее. То есть тут нет страховки, и без этой страховки невозможно вообще рассматривать ваши... Мы не можем рассматривать ваше дело. То есть если они пишут, что это публично, значит, они на все наплевали, им все равно, и тут не можете вы ничем помочь, вы тогда должны еще дальше, дальше жаловаться и, и разбираться уже в международной организации. То есть вы жалуетесь на, на их неэтическое поведение. То есть, что они постоянно нарушают какие-то процессы. Да, вы им сказали не раз. Вы все документы свои высканируете. Вы документ свой значит перед отправкой засканировали в цветном варианте. Ну, скан сканер всегда цветной. Можете потом распечатать где-нибудь в цветном варианте и прикладывать уже международную организацию, судебную организацию. Можете жаловаться там и так далее, ибо можете жаловаться на, на, если там адвокат и э, на, если в учреждениях крупных кто-то работает и, и ведет себя неэтично, что-то там хочет от вас, или оказывает какое-то давление жалуйтесь, да, то есть пишите в эти организации пишите на русском, пишите на английском если э, угодно, то есть ничего страшного, они все должны там разобрать расписать, если они к вам присылают опять же письма то есть конверты на которых или вообще они присылают бросают вам как какую-то какой- то какой-то листок ваш почтовый ящик да а он даже не в конверте то есть они занимаются частная разноска почтой у них нет лицензии да, со всемирным почтовым союзом разносить почту вы берете это это значит документ этот и отправляете всемирно почтовый союз, находите адрес и пишите, что вот, пожалуйста, разберитесь вот с этой документой, тут была разнесена почта, они работают без лицензии, либо на, на письме нет, на, на конверте нет марки. Вы, значит, берете этот, смотрите там, если какие-то сроки у вас есть или нет сроков, вы знаете заранее, что там это все, ничего страшного, вы берете прямо, не, рас, не раскрываете этот документ, переписали адрес. Делайте категорический отказ, потому что он в любой, там даже читать не нужно, то, что они присылают. Да. Просто читать не нужно. Вы берете адрес, себе засканировали этот конверт с адресом, вы подозреваете, что там уже есть. Вы берете это все целиком, в конверт ложите, пишите во Всемирный Почтовый Союз и говорите, разберитесь, они работают без лицензии, вот тут нет марки, там у них адрес, они все разбираются. А той организации, от которой вы это получили, пишите категорический отказ и пишите, что ваше, ваше письмо было отправлено в Всемирный Почтовый Союз, потому что вы занимаетесь лицензией, у вас нет лицензии на разноску почты, да, а это вы должны делать только через почту, почту России, потому что почта России, она находится в, а если у вас нет лицензии с почты России, то это будет вам стоить штраф, ну не знаю, там. Около, около миллиона будет стоить, если в, в евро да, считать, да. То есть огромная сумма, или там 10 тысяч, 100 тысяч может стоить штраф для этой фирмы. Но она просто будет банкрот сразу. Давайте будем так делать, потому что так же мы здесь тоже делаем. Есть здесь в Германии такие варианты есть. Бросают сами, сами разносят почту, сами конверты бросают, да. И Всемирное Бочтовое союз вообще никто не знает на, на самой почте никто не знает что такое вообще существует Всемирный почтовый союз но э, у нас даже и, и почты нет как таковой у нас просто теперь э, как магазин почтовый магазин называется да на самом деле э, почты как таковой нету есть только DHL да, которая э, тоже американская э, компания так э, и мы отправляем это туда сразу пускай они они разбираются да они не сразу может быть там какое-то время проходит но вы им пишете, что Делайте категорический отказ, и ваше письмо мы не можем приложить, потому что мы сразу его отправили. И если там, тем более, какой-то листок бумаги, без конверта, без всего, вы пишете, вот такая-то фирма, значит, занимается разносом почты, и все. Пишите там одну строчку, две строчки, разберитесь, пожалуйста, с лицензией. Я вот вам говорю, что это сто процентов действует. Посылаем, сразу не раскрываем, к нам приходят здесь по Германии, приходят желтые письма. На нем на письме написано: вот доставлено сто процентов, тут доказано, что вам доставлено в почтовый ящик, такая дата стоит, все тут обугает людей. Желтые письма для них это выше крыши уже, все боятся и берут это письмо не раскрывая, прямо сканируют себе, оставляют вариант. Им пишут, что отправили ваше письмо, вы не имеете разносить, вообще ничего не пишет, отправили ваше письмо в Почтовый Союз, ждите от них новостей, мол, они с вами свяжутся. Итак, значит, что нужно, как действовать, почему четыре варианта. Мы говорим, что нужно всегда в течение 72 часов написать этот категорический отказ. То есть, иначе, если письмо доставлено, если конверт или письмо не вернулись им назад, да, значит, они исходят из того, что письмо было доставлено, а уж хочет или платит кто-то там штраф. или Это уже, уже дальше, уже, уже по-другому все это действует. Там проходят какие-то три дня. И уже они считают, что это все доставлено, я просто обесчестил, вы их обесчестите, что вы не отвечаете на эти письма, а потом вы, вы соглашаетесь с ними заранее, что вы берете их формуляры, или вы возражаете, ссылаясь на законы, что-то там и так далее, там подобное. То есть вы уже с ними ведете коммуникацию, и вы уже попали значит, под раздачу. Кому отправляем категорический отказ мы никогда не отправляем категорический отказ с секретаршем кто-то там работает уборщицам и так далее но это смешно да но люди это делают постоянно и вот с уборщицами они ругаются ругаются Находите шефа фирмы кто главный там там часто называют они себя президентами все или там управляющий ведущий главный директор там или что там какие постаси у него еще есть вот ему прямо, и тоже как физлицу вы ему пишете, да, фамилия, запятая, имя, отчество. И ему на тот адрес этой фирмы, функция президент, вы, вы пишите все, на конверт наклеиваете, что лично в руки, совершенно секретно. Но если они некомпетентны в этих вопросах, обычно, обычно достаточно одного категорического отказа и Все. Никакого ответа больше не приходит, ни на что. Они понимают, как это, если серьезно. И, но вы не должны писать самым нижним стоящим, да? на, на нижнем уровне. У них же все, как это, в э, масонской системе, знают только, ск сколько положено. И они не знают все, только знают, сколько положено, чтобы про проводить этот э, проект в действие Поэтому вышестоящие знают больше. Пишите самое главное, пишите самое главное. И пишите только так. Трога, лично, в руки, совершенно секретно. И он не имеет права дать секретарша, То есть, в том плане, что он вот э, попросил написать э, такой ответ, и секретарша вам написала ответ, и расписалась за него, да он должен либо сам делать, но он сам это делать не будет, потому что он понимает, если у него голова немножко варит, или он пошел, спросил в другом месте, там, у своего у шефа у другого. Письма доставлены такие, таким образом, и в которых никакая страховка не действует, они не будут это делать, просто они практически, у них руки связаны. Поэтому если они вам отвечают, либо опять то же самое присылают, то же самое, вот они вам то же самое присылают, а то же самое вам назад отправлять Потому что ничего, ничего не меняете, ни дату, пишите вот просто на, на ту же самую Часто э, тут приходят э, письма за, на, на лог радио, телевидение, то же самое. Э, им, им ответишь, там пришлешь, там пришьешь им там 50 листов еще чтобы они было что им почитать да? и вот они то же самое присылаете письмо с той же самой датой, то же самое письмо и то же самое, такой же ответом назад, то есть пока они не понимают, пока они не понимают, вот мы будем им каждый раз отправлять, будет другой ответ будет другой ответ, Это уже второй вариант отправлять письма, да, и всегда президенту, синий цвет и качественная бумага, во-первых мы Берем, стараемся, работать, понимая, конечно, это очень тяжело, когда вообще нет средств к существованию, когда жрать нечего, и зубы лежат на полке. Мы находим хорошую бумагу, да, минимум 90 грамм, а то и 100 грамм. Я не знаю, как на сантиметр там или что это получается, или на, на, на сколько там получается, на лист. Или на квадратный метр. Что Хорошую бумагу, качественную бумагу, чернила и перманентные чернила. Мы подписываемся только ими, как, чтобы она, она не растекалась. Там, вот как, знаете, слезы капают на, на, на чернила, все растекается. Нет, не растекается, все остается, все, печати, все отпечаток пальца. Ладно, там может немножко растечься, но так, чтобы капилляры были видны. То есть не размазываем много красного, не льем туда, чтобы видны были капилляры. Напечатали один раз, просто сверху вниз опускаем большой палец правой руки. Ставим его на 12 часов, да, ровненько так. И вниз опускаем ровно, не катаем его, да, мы, мы не это не, не, не, преступление не совершили, нам не нужно полностью его рас, рас, раскручивать как, да, и раскатывать. Сверху вниз так поставили, чтобы сначала на бумаге рядом, или потом с опытом уже увидите, что нормально отпечаталось все. Сканируйте все документы, сканируйте конверты, сканируйте все, чтобы доказывать, что вы уже написали, что вы им отправляли, вы уже им писали. Чтобы никто не мог вам предъявить, что вы не отвечали им и так далее. Потом, когда нужно будет жаловаться дальше, когда-то уже, когда все исчерпано, все варианты, и вот, вот у -у упертый и, -и, и тупой, да, кто-то там постоянно пишет. Пишите все всегда на шефа. Неважно, кто он написал, пишите шефу. Отправляйте назад, прикладывайте вариант оригинала этого письма, которого вам или бумажки, или что-то такое, или копию этой бумажки, или еще что-то там, как получается, да отправить назад. Вместе с конвертом можете назад отправить. Если вы его во всемирном почтову от Союз не отправили, значит, вы отправляете туда вместе с конвертом прям Итак, лично в руки, совершенно секретно, мы уже сказали, что это... Так, что мы тут еще пишем физическому лицу, это мы сказали, да, и у всех, кто работает в каких-то учреждениях на да, административных, Управляющих, у них всегда своя страховка. Здесь это есть варианты тоже, все состоят из... все застрахованы, как врачи за свои ошибки, так и юристы за свои ошибки застрахованы. Поэтому они ничего не боятся, они за все застрахованы, делают, что хотят, и так далее. Мы их опускаем в ту область или выводим их в ту область, в которой они не застрахованы. Если они что-то делают в этой системе, то есть они не застрахованы. Если они вам отвечают в этой системе, Частно, лично в руки совершенно секретно они не застрахованы и поэтому их страховка тут не действует да это даже не частная страховка тут не действует и так далее и тому подобное потому что когда нарушается права человека там суммы очень очень серьезные и никто заранее не страхует нарушение прав человека вы это понимает нет такой страховки которого это признала хоть раз когда они интерпретируют закон по-своему все, они попадают под личную ответственность, частную ответственность, и тогда они должны заплатить с это своим имуществом. Либо с коллатерального счета у них будут снимать. Так. Если они вас просят... Присылает вам назад письмо и говорит, мы что-то не поняли, раз, разъясните что-то написано -то вообще, мы что-то такой сложный текст, мы что-то не поняли, разъясните нам. Вы пишете простой, простой текст, что вы не обязаны ничего разъяснять, пускай они обратятся вышестоящим структурам, если за их компетентность вы не отвечаете и так далее и тому подобное. Вы ничего не, не разъясняете, не обязаны ничего разъяснять. Итак, у нас есть два разделения. Публичное и частное поле. Частное поле именно это физическое лицо. Публичное поле это юрлицо. И невидимое, тайное, вообще это, это человек. Да, в этой системе он не виден как бы. Так, подпись правильно мы. я показал, как вам оформить. Мы понимаем, что физическое лицо это не живая мужчина и женщина. Да, этот обман, этот везде они пишут этот обман. С самого начала вся система построена на этом обмане. Они пишут, физическое лицо это человек. И тогда там они пишут, это юрлицо, там то да все, фирма открылась. А на самом деле они фирму открывают как, как э, на, на, на юрлицо, эффективное юридическое лицо. Так... Конечно, лучше сделать этот документ своим, то есть что-то добавить, поменять оттенки, можно переставить, что-то что убрать, что-то что что не нравится, может разъяснение убрать, все достаточно, пусть, пусть сами ищут, что это значит. Вот, конверт, как написать, мы уже разобрались, значит, есть вариант, я уже показывал немножко, если значит, коактус, феции, это по-моему так, так, сокращение CF, то есть если кто-то сделал, или вас заставляет стоять полиция, какую-то подпись сделать, то вы делаете подпись, а сверху, прямо на, на, на этой подписи сверху вы пишете С e, русская да и f латинская, то есть или С латинская точка, Ф латинская. Это выглядит вот так вот. То есть вот этот CF нельзя как бы убрать от вашей подписи. Пусть у вас там, к примеру, ставите закорючку, но вы пишете всегда c f, вот успеваете ставить c f или ставите CF и ставите за колючку сверху то есть как там как вам удобно если вы какие-то пишите э, публичные письма да вы теперь знаете как это делается вы значит э, пишите всегда by а r идет ваша подпись к примеру э, иванов и также пишите иванов запятая э, дмитрий сергеевич посередине а, а здесь пишите by и тут пишите ar, то есть и все вы подписываете посередине и то есть вы абсолютно ни за что не отвечаете этой подписью. И также вы можете подписывать свой паспорт. То есть вы паспорт вы э, не отвечаете за то, что вы что подписали. Но вы когда паспорт, когда по паспорте будете менять эту подпись, э, вы можете э, попросить, чтобы вам сделали копию вашей подписи, и вы имеете право подписывать все все документ везде как, как ваша подпись на самом деле есть а да? никто не может сказать ваша подпись такой не может быть да? это вот ваша подпись и все или автограф назовите, или э, сигнатур когда-то по-немецки будет итак вы можете приложить какие приложения делать значит э, их оригинал письма наш категорический ваш категорический отказ и потом можете добавить 12 презумпций суда чтобы они поняли что такое торговый суд значит кто там за что отвечает и берет ответственность кто кто платит кто платит этот фуршет так что еще можно тут добавить секундочку ну и коротко к этой таблице вот в этой, в этой таблице представлено Отдельно вот эти четыре ипостасии, кто за что от, отвечает и как идет через облигацию, как происходит облигация, это прописка по месту жительства или регистрация по месту жительства, создается пустая облигация с, ваш, с вашей подписью внизу уже, она стоит там, да, и все, что уже там вам штраф выделяют и налоги, платите все, все, все, там уже ваша подпись стоит. То есть там они все уже сняли по лицензии с вашего коллекторального счета за это все. И плюс еще раз они хотят с вас то же самое взять. Итак, тут, значит, мужчина и женщина, частная субстанция. И потом идет маска или фикция, как мы еще говорим. Это морское или пиратское право. Это идет физическое лицо, как облигация, или юридическое лицо. Это паспорт, удостоверение. Значит, и кто ответственный, не, не знаем. мы там, правда, мэр, здесь бюргомистр города мэр в Российской Федерации и кто за, за, за что несет ответственность и э, как доказательство к примеру было бы хорошо если бы в суде мы могли предоставить документ доказывающий существование физического лица но они не принимают на рассмотрение документ как свидетельство о рождении для них это ничего не значит значит там потому что нет фотографии как бы и так далее тому, тому подобное и самая ценность – это вот живой мужчина и женщина своим телом мы страхуем вот эту всю фикцию полностью всегда. И из этой таблицы вы можете понять правоспособность. Если участие, участие в судебном процессе – это всегда идет на физическое лицо, потому что физическое лицо через физическое лицо происходит оплата, а мы этого не знаем. Заявляя Юрлицо, приходя и заявляя Юрлицо, мы уже практически проиграли, потому что все, что потом делается, это просто, просто как бы можно сказать, это игра, ничего не значащая а присутствие вашего, вы уже согласны, вы будете здесь платить. Значит, адвокат работает для суда, он должен способствовать а, судебному процессу а, на самом деле, и а, это все как бы игра, которая там происходит. Здесь вы можете еще точно разобраться, какие, какая ответственность, где неограниченная ответственность, какая ценность, где публично, как пишется имя, значит, какие можно предоставить доказательства, факт заявления в ж... нахождение в живых и так далее, какая ценность, должник, не должник и обеспечение. Здесь вы можете вот с, этого, с этой вот таблицы взять. Ну, в общем и целом про о следующих категорических отказах они а также вы можете просто разобраться в этом сами, вы можете их изучить и прочитать и применять, и действовать, помогать другим разбираться в документах, которые здесь по ссылке внизу вы найдете еще больше информации. Вы, у нас создана в Телеграм группа создана в Телеграм, и вы можете там подключаться к работе. И э, все больше и больше разбираться и делать все больше и больше, пока вот занимается категорическим отказом. Категорический отказ это, скажем так, удержание э, натиска врага на какое-то определенное время. Иногда это работает хорошо, иногда это не работает. да, Это тут э, как, как, как получится. А работать это все будет тогда, когда все будут этим заниматься, когда мы все переймем за себя ответственность, за ответственность, за ошибки и э, э, то, что происходит во всем мире, не только за себя лично, за свою личную жизнь, за, лич, э, за жизнь близких людей, но и за все, что происходит э, в мире. Тогда мы сможем построить имена. Ту страну, то государство, которое защищает интересы наши, в котором мы можем именно и должны жить так, как предлагалось системе доверительного управления, как именно она создавалась с самого начала, именно через подпись, вам нужно дом купить, вы пошли в банк, получили кредит, они вам выдали кредит, выдали эти деньги, вы подписали, они с вашего коллатерального счета сняли эти деньги, можно даже в 10 раз да, плюс там 4 процента или в 10 раз в 10 раз даже и там бесконечная сумма этому коллатеральном счету и тем самым вы уже оплатили этот кредит мало того что вы страхуете напечатание этих бумажек называющихся деньгами страхуете уже напечатание этих бумажек вы еще должны их вернуть Назад, и они через вашу подпись от 100 до 150 раз, как я уже говорил, забирают сумму э, с вашего коллатерального счета. И берут, создают ценные бумаги, бросают их на, на, на биржу и торгуют ими. То есть, э, так же как страховки любые, все-все-все-все. все. То есть, они нам продают всю жизнь страховки. Страхуем вас от гражданской смерти. Страхуем вас от этого, страхуем вас от этого, чтобы вы могли тут что то что-то иметь. И все, что мы в них регистрируем, регистрируем в этой фирме, оно принадлежит этой фирме и нам не принадлежит. Ни машина нам принадлежит, ни дом не принадлежит нам, ни квартира нам не принадлежит. Все принадлежит фирме. И главный на этой фирме судья. То есть он за нас уже может все решать. Мы ему не нужны. Мы ему нужны как только как вариант тот, кто платит за фуршет. Вот и все. Это я говорю, конечно, очень быстро и очень просто, да, не, не вдаваясь в подробности. Может быть, будет больше информации, а ее будет на самом деле больше со временем. Она будет больше переводиться и больше распространяться. И не только нами, да, и другие группы работают над этим. Как-то то и индосимент, так называемый. Как его сделать, и все, вы найдете информацию тоже здесь внизу. Да. Всего хорошего, удачи вам. Пусть все, что мы делать будем, будет раз и навсегда. И будет лучше, каждый раз лучше. Для того, чтобы над нами светило настоящее солнце, мирное небо. И над всеми людьми на этой планете Земля был между всеми мир и согласие, и понимание. И к этому мы стремимся и будем стремиться, пока мы живы. Так, все хорошо.